Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. 11 апреля вчера было и сегодня уже 12 апреля. 5 часов 42 минуты утра у меня. И я с самого с утра хочу записать вот такую новость, которую Алексей Муратов выложил на всех ресурсах криптовалюты призм. Это призм клуб это криптовалюта РФ, это cvt.top, change world together site. Информация одинаковая. И по чуть-чуть я вам буду ее читать и высказывать свое отношение и мысль к этой информации. Ваше уже там право соглашаться, не соглашаться, поддерживать или критиковать. Вообще, в целом, чтобы уже был запал видео понятен, да, и хотелось его посмотреть до конца, скажу, что очень крутые новости. Просто неимоверно правильные, крутые, справедливые. Ну, чем отличается Алексей Муратов от всей команды криптовалюты Призм? Именно тем, что он внимателен ко всем. То есть он не делит на черное-белое, на хороших-плохих, он признает всех ребят, которые занимаются продвижением криптовалюты призм. Он не разделяет ни на веерщиков, ни на паровозников, он признает их всех, то есть всех участников, кто каким бы образом не продвигал призм, какие бы разные условия на обменниках не делал. Какими бы способами не, постро... не строил структуры, Алексей поддерживает всех. И подтверждение этому всему в этом видео и в этих статьях. Я это озвучиваю и именно обращаю на это внимание по той причине, ну, мысли ваши, что существует там какая-то возня между... Веерщиками, между паровозниками и так далее, и тому подобное. Да, я тоже выкладываю критику различную, где своим личным опытом показываю, что лучше всего работает, что хуже всего работает, но я никогда не вступаю в войну, тем более ни с кем. То есть я уважаю мнение любого человека. Просто единственное, что я говорю, я делаю, я показываю, что вот это эффективнее работает, а это малоэффективно, и все. <coughs> ну и давайте начнем. Ребрендинг передовой криптовалюты Призм и начало активного создания ее инфраструктуры самими пользователями. По мере развития числа пользователей передовой криптовалюты Prism расширяется набор инструментов инфраструктуры. Сегодня это не только обменные пункты Prism Store, LK Prism 247, ЛК Crypto Best, международные криптобиржи, B2C, B2C, B2C Alpha, b 2 24, лучшие в мире визуализации, блокчейн, дискавери, инструменты для построения сети, мелких обменных пунктов призм лояльти но и креативные проекты которые реализуют активные пользователи призм об этом мы и поговорим сегодня как известно в отличие от большинства криптовалют используемых как спекулятивный инструмент призм задумывался и задавался именно как по-настоящему децентрализованное международное платежное средство по-настоящему децентрализованное это когда у абсолютно всех пользователей равные права и возможности. Призм инновационный проект, который дает равные возможности всем участникам сети. Каждый пользователь получает эмиссию новых монет путем парамайнинга. В рамках ну, ссылки на видео я не буду сейчас включать, тратить время. Вы потом сами. Все эти ссылки на три источника будут под видео. И вы сами потом их посмотрите и почитаете. В рамках единых общих правил для всех, каждый пользователь имеет возможность со своим домашним компьютером стать полноценным узлом сети «Форжить», создавать блоки и получать комиссию от операций записанных с «Форженных блоков». Каждый пользователь может создавать собственные инструменты и инфраструктуру под PRISM, а также интегрировать свои действующие проекты с PRISM. Все необходимо для этого выложено в публичном доступе на GitHub. Но главное, по мере своего развития призм не центруется, как все топовые криптовалюты, а еще сильнее распыляется и становится еще более децентрализованным. Сегодня именно использование призм как международного платежного инструмента в расчетах за товары и услуги является базовой целью проекта. Именно оно раскроет новый потенциал криптовалют, который не смогли показать на биткоин ни остальные торговые топовые криптовалюты рынка о многих новых инструментах наших участников никто не знает в том числе и основатели поэтому присылайте ваши проекты на почту и мы обязательно о них расскажем нам удалось собрать лишь часть из них смотрите се, изучайте сравнивайте делайте лучше создавайте новые инструменты ведь призм это объединение не только финансового потенциала участников а их интеллектуального и творческого потенциала telegram bot для обмена криптовалют, в том числе Призм, обменник для участников Паровозов, площадка для совершения покупок за криптовалюту Призм, Telegram-бот, помощник для формирования заказов товаров и услуг за Призм, доставка объявлений, а, доска объявлений. В целях развития, популяризации передовой криптовалюты Призм, а также с целью поощрения активных пользователей, команда проекта объявляет о рекламных акциях для наших пользователей. Премия 1000 призм за содействие в подключении криптовалюты призм на топовых международных криптобиржах. Мы представляем всем пользователям призм не только инструменты развития нашего сообщества и возможность создания собственных инструментов, но и возможность получения дополнительного дохода в благодарность за помощь в развитии инфраструктуры для всех пользователей призм. С сегодняшнего дня объявляется акция по листингу призм на биржах криптовалют. Пользователь, призм, через которого будет установлена переписка с администрацией биржи и подключение к призм площадке, получит премию от команды проекта 1000 призм. Мы призываем всех пользователей активно подавать обращение на следующие биржи. Чем больше будет заявок, тем быстрее произойдет подключение призм. И смотрим биржи. Да? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Данные для заполнения анкеты указаны ниже. Ну, с этим тоже разберетесь. Дальше самое интересное, что мне э, по душе. При, премия 500 призм за оклейку вашего автомобиля в соответствии с любым из предложенных дизайн-проектов с фирменным стилем призм. <coughs> Видим, какая красота. То есть, можно выбрать любой дизайн обклеить свой автомобиль и получить 500 призм. 500 призм. Давайте посчитаем. 500 призм. Ну вот. Никсмани, да? Никсмани. Обменник Никсмани. Выбираю Сбер. И вижу что доллар 63 рубля 95 копеек да? это обмен доллар 63 95 63 95 умножаем на 500 30 на 900 32 тысячи рублей за то что вы обклеите автомобиль 32 тысячи рублей Ребята, просто ну вам хватит на полгода, ну вот я езжу на Volkswagen Golf, мне хватает на месяц, чтобы ездить решать свои вопросы, 3-4 тысячи, ну максимум 5 тысяч, если уж много ездить совсем. 30 тысяч поделите на 5, это полгода на бензин, то есть полгода вы не будете тратить деньги на бензин, ездя на своем автомобиле. Так, вот это прям тоже интересная моделька, призм. Прям вообще красота, вот это тоже мне нравится. Это вот вид сверху. Человек, оклеивавший свой автомобиль в любом автоателье, должен записать короткое видео на фоне своего авто и выложить его на форуме. Указав адрес кошелька и публичный ключ для зачисления премии в 500 призм. Все исходники для оклейки авто можно скачать по следующей ссылке. То есть просто переходите все и скачивается исходник. В Москве можно обратиться в специализированную станцию. Первая улица Измайловская, Зверинца, Измайловского Зверинца, дом 8. Номер телефона тоже здесь указан. Вот этот сайт. Позже я сделаю обзор по этому поводу. Номер телефона мобильный. По указанным контактам можно записаться для проведения обклейки автомобиля. После чего процедура будет проделана исключительно в день вашего приезда. Оперативно и качественно. Каждый пользователь может оклеить только один автомобиль, получив за это премию. Марка автомобиля любая. Желательно размещение фото автомобиля в ваших соцсетях с указанием контактов для оказания помощи в активации кошельков перевода подарочных одного призм новым пользователям. Начало ребрендинга передовой криптовалюты призм. Одними из приоритетных задач, которые ставит перед собой команда проекта и пользователь, является правильное позиционирование криптовалюты призм в блокчейн-сообществе, и за его пределами. Именно <coughs> правильное позиционирование, обращаю внимание, именно в рамках достижения этой цели команда криптовалюты пришла к решению проведения качественного ребрендинга инструментов Призм, дизайнов и элементов фирменного стиля проекта. Как неудивительно, на данный момент стремление к децентрализации на рынке криптовалют влечет за собой как плюсы, так и минусы среди последних. Отсутствие корпоративного стиля и качественных инструментов для продвижения. Каждый пользователь или их группа создает собственные информационные ресурсы, применяя отдельные элементы дизайна. Естественно, это еще одно объективное подтверждение децентрализации в сети призм. Однако, подобное информационно-маркетинговое разобщение напрямую наносит вред имиджу и развитию проекта. Поэтому сегодня одной из важных целей является формирование единого целостного образа проекта для взаимодействия с последователями, идеологией и внешним миром. В связи с этим активистами проекта принято решение провести ребрендинг всех инструментов проекта, информационных площадок и создать недостающие элементы корпоративного стиля для правильного позиционирования призм. Как говорится, встречают по одежке, у всего есть облик, который отражает суть. На данный момент криптоиндустрия имеет огромную конкуренцию. Для захвата рынка призм необходимо быть в локомотиве маркетингов тенденций и в дальнейшем стать законодателем моды. Таким образом, на данный момент приоритет сообщества и команды разработчиков призм нацелен на следующую цель – эволюция визуальной составляющей проекта, чтобы уже после внешнего преображения донести техническую уникальность проекта. В рамках последнего приоритета будут реализованы следующие цели. Создан логобук, своеобразные правила по использованию логотипа Призм, чтобы не допускать неправильное использование последнего. Создан брендбук, документ, создающийся, чтобы зафиксировать созданные стандарты и идеологии активистов ЦВТ и Призм для формирования единой репутации. Реформирована интернет-инфраструктура. Реформировано мобильное приложение. Реформирована официальная документация. Призм брелок. Дизайн концепта. Ну это как исходники. Призм брелок. Еще. Вот еще брелки. Еще брелки. Футболки. Свитшот. То есть одежда. Наружная реклама. Призм. Офисный брендинг в таком виде. Офисный брендинг. То есть сегодня э, закладывается основа, как будут выглядеть офисы. То есть 2018 год э, это выход криптовалюты Призм из сети в материальный мир. То есть для соприкосновения с людьми, для проведения семинаров. Открытие офисов для того, чтобы люди могли приходить, регистрироваться и работать в офисе, приводить туда людей и пользоваться криптовалютой призм. Наградной, наградной значок. Сочетание золота, платины и керамики. По окончании ребрендинга будут выложены исходники для того, чтобы использовать ее в организации конференции, открытии клубов, заказа наружной рекламы, сувенирной продукции, одежды и другой атрибутики в стиле призм. То есть исходники будут по всем вот этим моментам выложены позже и опубликованы на этих сайтах. Вот такие новости, просто сумасшедшие, космические, скоростные новости, ребята. Поэтому прям берем и сегодня начинаем этим, это все осваивать и использовать в своих личных целях и в целях э, всего сообщества призм. Ну, э, в личных я имел в виду целях это, то есть если у вас есть автомобиль, то берете его и оклеиваете. <coughs> так, дальше что еще хочу отметить? для того чтобы вот это все позиционировать вы можете у себя в городах зайти в дубль гис 2 гис и в дубль гис найти от клей оклейка машин клейка машин так нет надо посмотреть как правильно называется эта организация которая оклеивает машины так где-то вот у нас было тут недалеко так вот он сайт открыть в новой вкладке Отклейка автомобилей пленкой в Москве и Московской области. Оклейка автомобилей пленкой. Так, давайте попробуем набрать оклейка. Автомобили. Смотрим 90 организаций. Ребята. В красноярске 90 организаций занимаются оклейкой автомобиля это те кто зарегистрированы официально в дубль диск все связывайтесь с этими ребятами либо записывайте ролик либо делайте коммерческое предложение отправляйте им на почту приезжаете к ним на созванивайтесь и э, размещаете баннер какой-то у них на предприятии почему потому что у них много клиентов которые постоянно приезжают и оклеивают свои автомобили таксисты там еще другие ребята и вы им говорите что можно за оклейку автомобиля получить 32 тысячи рублей в криптовалюте призм которые будут расти услышьте меня вот сейчас каждый кто является автолюбителем кто пользуется криптовалютой призм может заняться этим вопросом просто работы вот у вас сегодня не початый край берете делаете то что буду делать я я тоже публиковать буду на своем канале youtube выкладывать фото на социальных сетях и проводить вот эту работу и показывать свой опыт, и показывать, что нужно делать, чтобы начать взаимодействие со всеми вот этими организациями. Ну а на этом благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.